Ведь мне так же, как и вам, хочется уже с нетерпением пощупать что-то новое. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать и следить за новостями в мире Вальхейма. Данный выпуск будет отличаться немножко от всех тех, которые вы привыкли видеть на моем канале. Он, скорее всего, будет иметь более ознакомительный характер, нежели какие-то гайды и так далее. Постараюсь сегодня рассказать о тех новостях, которые недавно опубликовали сами разработчики, да, и поделились с нами кое-какой информацией об этом и немножечко о другом в сегодняшнем нашем выпуске. Поэтому, зрители, не переключайся, смотри видосик до конца. Дальше будет очень много интересного годного контента. Ну что ж, чем же поделились с нами многоуважаемые разработчики? Во-первых, разработчики рассказали про то, что продажи Вальхейма в Стиме, да, на официальных площадках превысило аж целых 6 миллионов а, копий. Это, несомненно, ребятки, грандиознейший успех для Компании. Ну и сами разработчики сказали, что Gate это если что называется так, компания-разработчик, которая подарила нам Вальхейм, если кто не знал, да, что у них происходит много чего интересного. И они по-прежнему работают, не выходя из собственных домов. Да, вы же знаете, что сегодня у нас все в основном работают на удаленке, а, то же самое у разработчиков данной а, игры. Соскучились, они говорят, по а, времени, отведенному в офисе, да, что разработка в офисе была гораздо интереснее, нежели из дома, но я с ними могу согласиться в этом плане, потому что, да, удаленная работа это такая еще себе работа. Но они все-таки, ребятки, несмотря на то, что находятся дома, работают из дома, они не позволяют замедлить процесс разработки, да, и дальнейшей поддержки всеми любимой нам игры, да. Ну, также разработчики указали о временной невозможности разработки над игрой, да, которая случилась с ними в последние э, несколько э, недель. Это обусловлено тем, что... Их пригла... приглашают на различные телеинтервью, да, на различные, значит, определенные мероприятия, да, где у них расспрашивают, конечно же, как они добились такого грандиозного успеха. И оно, ребят, на самом деле не мудрено. 6 миллионов проданных копий просто так не продаются, да, знаете, за 6 миллионов недель с момента выхода игры в релиз. поэтому понятно, почему парни начали торзать туда-сюда, да, на различные, значит, телеканалы, на различные интервью. Хочется все-таки у ребят узнать, как же у них удалось добиться такого успеха, и поэтому наши дорогие разработчики, да, из Iron Gate сейчас а, претерпевает немножко м, такие, знаете, шатковалки времена, и на чуть-чуть совсем нас оставили без каких-то новостей по разработке. И, несмотря на всю эту канитель, разработчики вот что у них все-таки продолжают работать над ошибками люди и исправлять кое-какие кое -какие сетевые проблемы и корректировки с балансом. В общем, ребятки, работа над ошибками идется и по сей день. Также они рассказали про то, что штат разработчиков расширяется. Да, возможно, скоро придут новые люди. Или же уже, возможно, даже они уже туда пришли. Ну и скоро, в ближайшее время, естественно, друзья, нас порадуют совершенно новым патчем и крупным обновлением. Всего лишь разработчики ждут обновления э, в стиме от э, Valve Недавно, ребят, в последнем обзоре патча, да, я рассказывал, что что-то они там э, меняют какую-то технологию подключения, да э, Для того, чтобы у нас пинг был гораздо э, ниже и слишком сильной рассинхронизации в соединении не было, да И вот они теперь ждут от Valve вот это обновление, да, от, на которое они с ними договорились И после этого, я так понимаю, они сделают следующее патч, Так что, друзья мои дорогие викинги, не стоит отчаиваться, у нас работа ведется а, в ближайшее время, не знаю когда точно, или на этой же неделе, или же на следующей, а, возможно, разрабы все-таки выпустят долгожданный патч, где мы увидим еще большее а, количество исправленных ошибок и измененную систему баланса. Ну и также они указали ссылочку на то, где можно оставить свои пожелания по тем или иным ошибкам по их исправлением и прочему. Ссылочку, естественно, я оставлю в описании под данным видео. Да, кому будет удобно, заходите, ребятки, пожалуйста, не проходите мимо, поспособствуйте дальнейшему развитию этой игры. Если же вы уже нашли какие-то ошибки, да, которые вы действительно считаете за ошибки, то непременно напишите, обратитесь в службу до да, разработки Вальхейма по ссылочке, что укажу ниже. И изясните вашу а, проблему, чтобы сделать мир Вальхейма гораздо лучше. Вот лично я бы уже разработчиков, например, попросил сделать то же самое проникновение воды через текстуры каким-то более реалистичным. Так как это сделано сейчас, да, и так как работает сейчас физика, немножко не совсем а, устраивает. И вода реально просто-напросто проходит через наши а, текстуры. Да, и это очень большой а, минус. И таких, ребятки, ошибок и нюансов, да. Достаточно много в этой игрушечке, и только с помощью нас, игроков, разработчикам быстрее удастся понять, куда нужно направить свои усилия. Так давайте, ребятки, поможем, да, не проходим мимо, пишем в разработчикам поддержку. Все специально для нас они улучшат потом в следующих патчах. Также разработчики в этой новости задали небольшой такой вопросик, да, скриншотик по которому будет сейчас на ваших... Экранах. И они, ребят, задали нам а, вопрос, что же это может а, быть, то, что изображено сейчас на скриншоте. Лично я сейчас вижу какого-то ворона, да который сидит просто-напросто на а, суку. То ли, ребятки, это может быть какой-то новый строительный элемент, да, я так понимаю, на крышу нашего здания. То ли с этим вороном будет связана, не знаю, какая-то квестовая линейка или что-то в этом роде. Или, возможно, это специальный какой-то насест для а, птиц, для воронов, которые мы будем крафтить, доставить на нашу крышу. Они будут прилетать, садиться, а мы будем использовать это просто-напросто как для добычи а, перьев. Я, ребят, пока не знаю, что это может быть. Пишите свои Мои догадки по поводу этого скриншотика, да, и что имели в виду разработчики, когда нам они его показали, да. Они ждут, ребятки, наших предположений, что это такое может быть. Я свои предположения уже, конечно же, рассказал, что я думаю, ну и также, ребятки, жду с нетерпением, как и вы, следующего патча. Ведь мне так же, как и вам, хочется уже с нетерпением пощупать что-то новое в этой игрушечке. Да, у нас очень много осталось нереализованных биомов допустующих, да, вы, наверное, все об этом знаете. И я тоже, ребят, жду а патч, когда же... Нам что-то новенькое завезут, когда нам завезут какого-нибудь нового босса или же новых монстров на те или иные локации, да, которые пока что пустуют. Не знаю, ребят, пока что поживем, увидим. Я лишь всего лишь сегодня озвучил вам первые новости из первых уст от наших дорогих разработчиков. Ну что ж, на сегодня это вся информация, которую я хотел поведать вам по поводу новостей по Вальхейму. Продолжаю держать вас в курсе событий и буду всегда оповещать о тех или иных изменениях, которые будут происходить в нашей любимой игре. Но вы, ребят, продолжайте играть только в самые крутые и топовые игры. Всем приятного геймплея еще. Обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.